Вспомним с тобою, как мы шли в ночи, Вспомним, как бежали в горы посмочи, Как зарокотал твой грозный АГС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. Самолет заходит на посадку, Тяжело моторами гудя. Он привез патроны и взрывчатку, для тебя и для меня Знаете же, ребята, мусульмане Ваша сила в том, что мы за вас И не надо лишних придыханий. В бой ходить на мне в последний раз Вспомним, товарищ, мы Афганистан Зарево пожарищ, крики мусульман Грохот автоматов, взрывы за рекой